привет всем неожиданный улов принесло простое сканирование на предмет новых инициатив по реформам законов о детях об элементах и так далее я просто проверял все стандартные места наш известный комитет госдумы новостные ленты и ролики ютюбе само собой по ключевым словам наткнулся на довольно свежий ролик вот помечен 16 августа с шильдиком нтв Репортаж про инициативу о внесении изменений в закон о похищении людей, чтобы он теперь включал в себя и похищение родителями детей, собственными родителями. Была хорошая серия Южного парка по этой теме. В общем-то, из подачи материала, что это сугубо женская проблема, что вот не существует другой проблемы с киднепингом, кроме как хорошие матери, у которых похищают детей плохие отцы. Уже из подачи этой темы было понятно, что примерно за человека, из каких соображений он действует. Ну, мне понятно, ладно, у меня предвзятый взгляд на эти вещи. Но все-таки стало любопытно, что это такой за инициатор, кто это такой человек, вроде бы он не депутат, выступает с инициативой по реформам законов. И его показывают по центральным каналам. Из наших, по-моему, пока никого по центральным каналам не показывали. И решил просто посмотреть интернет на предмет, а что интернет знает про этого замечательного человека, Максимилиана Бурова. В общем, как пел Высоцкий, я однажды для порядку заглянул в его тетрадку и просто а-бал-дел. Господин Буров оказался очень непростым господином. Во-первых, у него вот такой замечательный Инстаграм. Вот эта вот фотка меня заинтересовала. Она уже говорящая и предсказала, что нужно искать дальше. В его соцсетях указано, что он вдохновитель или даже руководитель проекта kidnapping.rf Сайт сейчас в дауне, я не знаю, работал ли он когда-либо, видимо, когда-то работал, сейчас не отвечает. Он засветился в массе мест со своими выступлениями, даже вот смотрите, на православном мире, даже тут есть его статья «За все хорошее против всего плохого». Собственно, к фотке из инстаграма. Да, есть передача, причем сравнительно свежая, вот помечена 28 мая этого года, и господин Воров принял в ней участие. Я не уверен, что передача «Пусть говорят» хороший объективный источник информации, но если вам любопытна история, почему бы не посмотрите его? Упреки взрослых на смешки ровесников. Ну а дальше из песни «Слов не выкинешь» нашлась петиция на Change.org с требованием лишить статуса адвоката, похищающего детей. Больше четырех тысяч уже подписали. Мне стало еще интереснее. Вроде бы это человек, который борется с киднепингом, вдохновитель проекта против киднепинга. Собственно, история, описанная в петиции, раскрывает как раз одну из самых свежих и самых горячих, где засветился господин Буров со своим братом. И, собственно, с сайта Change.org меня снова привело на YouTube. Вот на это прелюбопытное видео. Это целый канал проекта, который называется Papa Find Me. Никогда раньше о нем не слышал. Но видео крайне любопытные. Конкретно в этом видео раскрывается собственная история, которая вот в петиции на change.org и какое отношение ко всему этому имеет лицензия адвоката Бурова. Давайте так, я не буду вам говорить, чтобы вы просто пошли и вслепую подписали петицию на change.org. Если вам хоть чуть-чуть близка тема похищения, в кавычки бюро родителями детей, посмотрите конкретно это видео, ссылка будет и в видео, и в описании. Можете проигнорировать все, что говорят посторонние участники. Я вполне допускаю, что все стороны могут быть предвзяты. Что истина может быть где-то посередине. И не там, где передачи «Пусть говорят», и не в этом видео, которое сделано явно со стороны отцов. Просто посмотрите, что и как говорит господин Буров, как он себя ведет. Похож ли он на адвоката, похоже ли его поведение на адвоката. Должен ли этот человек вообще практиковать юриспруденцию? Если вы, как и я, после этого поверите, что да, у этого человека должна быть отобрана лицензия, а вообще-то говоря, даже на том сюжете, который уместился в этом видео, мне кажется, он должен был бы сидеть в тюрьме, если бы у него не было высокопоставленных покровителей. То есть это дело крышуется на очень высоком уровне, потому что целями этого товарища являются, как я понял, достаточно обеспеченные мужчины. Это там предприниматели и, как он выражается, люди с административным ресурсом. Это видно и по прайсу, который он там озвучивает есть в ролике. Так вот если бы не покровители, то по-хорошему человек наверное должен был сидеть в тюрьме, ровно по той же статье, по которой сейчас идет следствие в отношении его брата. Похищение людей, возможно и какие-то другие статьи тоже. Одна сцена на детской площадке чего стоит, увидите. Так что не подписывайтесь вслепую, посмотрите, сделайте вывод и возможно вам захочется подписать. Я не знаю есть ли у Следственного комитета отдел собственной безопасности но если он есть, это видео должно было бы его заинтересовать. У проекта Papa Find me есть свой Инстаграм, там тоже есть любопытные материалы и ссылки на личности и на конкретных. Между прочим, и знакомые лица мелькают в качестве экспертов. Узнаете? Я так понимаю, что дело, на основании которого сделана петиция Ченчорк, все еще расследуется, потому что суда над вот этим персонажем пока не видно. И учитывая, что в кассационных жалобах, которые там подает адвокат в интересах своего брата, данные по уголовному делу изъяты, как я понимаю, это означает, что дело еще не закрыто в Истральском районе. И следствие, видимо, идет. И суда не было, иначе здесь бы была информация о нем. Это данные открытые. Информация об уголовных делах тоже открытая. Московский областной суд. В общем, крыша не крыша, а когда брат адвоката вписался в похищение двоих несовершеннолетних детей, это уже не то же самое, когда детей увозит родитель. Тем более, что родитель в данном случае был лишен родительских прав. Об этом можно прочитать в самой петиции. Видимо, поскольку люди, у которых при поддержке господина Бурова воруют детей, на самом деле не очень простые люди, то в этом случае коса нашла на камень. Из этих жалоб непонятно, сидит ли сейчас обвиняемый брат этого адвоката в СИЗО, или он на свободе под подпиской. Но дело, судя по всему, продолжается. В общем, еще раз призываю посмотреть оригинальный ролик, сделать свои выводы и при необходимости отразить их в петиции на чейнчорк. Все ссылки оставляю в описании. И вот эти люди двигают реформы семейного законодательства. В данном случае речь, правда, идет про уголовный кодекс, но тема, которая прямо относится к семье. Ничего не могу с собой поделать. Вот, Если вы смотрели фильм «Корпорация. Развод. Диор Скорб». Я его несколько раз вспоминал. Там есть такой эпизод, где какой-то эксперт, который оценивает качество родителей как людей и как родителей. У этого эксперта страницы в соцсетях, забиты его собственными полуголыми фотографиями в бдсм атрибутике На что родители резонно задают вопрос. И этот человек оценивает мои качества как родителя, меня, у которого таких фотографий в соцсетях нет. Да, вот такие люди иногда решают вопрос, кто годится в а кто нет. И еще один момент, такой уже чисто личностный. Ничего не мог с собой поделать, пока я смотрел этот фильм на канале Папа Find Me. Там промелькнула информация, что всей этой своей деятельностью и это движение организовал господин Буров не случайно, а потому что он и его брат в прошлом жертвы ровно такого отчуждения и похищения. То есть, что их ужасный папа в свое время украл их у мамы, как-то они потом там все-таки воссоединились. Но в общем это оставило неизгладимую травму в его жизни. И поэтому он занимается тем, чем занимается. На печати история выглядит довольно убедительно. И она действительно могла бы объяснить, зачем такой молодой человек занимается этой темой. Но смотря этот ролик, уже где-то на середине, у меня начали закрадываться серьезные сомнения в том, что это вообще когда-либо происходило. Я смотрю на этого человека, как он себя ведет, как он говорит, как он рассуждает. Он не похож на травмированного человека. Он похож на человека, который просто нашел оригинальный способ заработка денег. Больших денег. Он просто окучивает тему. Nothing personal, just business. И поэтому, когда в конце ролика уже проскочила информация, что вообще-то его папа и мама счастливо живут вместе, только это не афишируется. Я не могу этого сам проверить. Я могу только поделиться ощущениями. Я верю. Вполне может быть, что это семейный проект, в котором задействована вся семья. То есть там всем расписаны роли. Просто они решили окучивать эту тему и просто на ней зарабатывают бабки. Вот какие бывают неожиданные открытия. Достаточно всего лишь посмотреть, кто инициатор закона, кто инициатор реформы. По-моему, это трэш. Я в некотором шоке. Всем спасибо за внимание. Пока. Удачи. Упаси бог вас от таких людей и от таких реформаторов. Счастливо.